Часто возникали вопросы по проекту, которые мне приходилось у проектировщика корректировать. При неимении у меня такого опыта оказалось, наверное, не очень правильным. К строительству приступили, как и планировали, все вовремя, все в срок. Подготовленная смета Красного апельсина была не в полной мере отразила все проектные решения и поэтому возникала необходимость принятия решения по изменению сметы. Качество меня полностью устроило, замечания все были выдавались совершенно правильные, адекватные, устранялись на месте после внесения корректировок в проект. Здравствуйте, меня зовут Глеб. В настоящее время веду строительство дома, начал строительство дома с компанией «Красный апельсин», готов полностью его коробка, крыша, в настоящее время планирую насыщение коммуникациями. Все началось лет пять назад, когда пришла мысль в голову о том, что можно за городом жить, отдыхать, проводить время, приглашать друзей, с детьми проводить время и так далее. Сначала остановились на выборы участка. Ну, район выбрали сразу, это было просто, север, на юге одна степь, скажем так, растительности никакой, ветра. Мурманское направление, Мурманское шоссе. Да, тоже интересное, но достойных предложений, наверное, не нашли. На севере нашли несколько э, строящихся, так сказать, товарищств Вот в одном из них, э, именно здесь, в стеклянном ручье, нашли этот участок. Основное требование было, э, во-первых, недалеко водоем, дальше ровный, э, желательно без крутых склонов. Не было, чтобы много рядом застройки, ну, не жилой никакой. И непосредственно участок в самом э, поселке желательно был, скажем так, не в центре, а где-нибудь на краю, э, чтобы был живой лес рядом. Таким образом, э, пал выбор на этот участок э, в стеклянном ручье. Ну, как э, по схеме э, видите, он оказался э, такой тупиковой угловой. Э, двое соседей и э, лес с другой стороны. После этого, наверное, с полугода, с год э, этот участок э, готовился под э, будущую э, застройку. Но ну, ну, первым делом все-таки э, хотелось выбрать строительство дома. Ну, уже потом всякие там бани и так далее. По материалу, наверное, сразу выбрали кирпич, э -э, хоть и дороже, но тем не менее по э -э, отзывам э -э, и по качеству, скажем так, утепления, тепла для нашего климата, ну, наверное, э -э, он самый... Э -э качественные самый теплые наверное значит выбор проекта дома никаких рекомендаций по выбору проектной организации у меня не было то есть как бы все сам с нуля искал в интернете обычным поиском проекты загородных домов прям конкретно фирмы не было поэтому выбирали исходя из удобства самого проекта дома в смысле проект дома был выбран отдельно и покупался отдельно из готовых проектов из каталога проектов которые мы нашли в интернете их довольно-таки достаточно ну вот на будущее мог бы и себе, и другим порекомендовать о том, что отдельно проект и затем отдельно строительство другой организации приводит все-таки к несоответствиям. И это было заметно в ходе строительства. Практически... Часто возникали вопросы по проекту, который мне приходилось у проектировщика корректировать, получать на это откорректированный проект, передавать строителям. На это уходило как минимум на каждую такую корректировку от 3 до 5 дней. Ну, что, наверное, при неимении у меня такого опыта оказалось, наверное, не очень правильным. Значит, после проекта приступил к выбору подрядной организации, строительной организации. Ты выбирал по, в интернете по поиску строительства загородных домов. Выпало несколько компаний, и много их выпало, поэтому разослал проект, свой готовый проект строительным компаниям без какой-либо привилегии к кому-либо и попросил подготовить смету на строительство дома уровнем там, «коробка», грубо говоря. Получил э, коммерческие предложения 5-6 организаций, после этого приступил к их изучению, э, в том числе э, хотел убедиться в м, возможности э, таких строительных компаний э, вообще строить, есть ли собственное производство, собственные бригады, или это, там, грубо говоря, рога и копыта, которые м, набирают бригады э, на один объект, потом уезжают. Поэтому была цель проехаться по объектам, которые либо возведены уже, либо сданы в эксплуатацию фирм, либо строящиеся. Вот. Таким образом, я попал в том числе и на красный апельсин, скрывать не буду, цена была выше среднего из предложенных организаций мне. Вот. Но проехавшись по объектам у ну, других организаций, фактически попал на два объекта. Один от Красного Апельсина, это был объект, другой другой организации. Взвесив все дома, в том числе и по цене, по срокам, по качеству, почитав отзывы, посмотрев объекты, ну Принял решение работать с красным апельсином. К строительству приступили, как и планировали, все вовремя, все в срок, площадка была строительно подготовлена, люди, бригада, бригадиры, все было готово. В принципе, строительство велось в согласованные сроки, согласованное качество. раз в одну или в две недели я приезжал сам на объект, промерял даже некоторые элементы, там, размеры, высоты там, и так далее. Качество меня удовлетворяло полностью, работал и с строителями напрямую, с бригадирами, с руководителем проекта Мариной. В принципе, обмен информацией был очень быстр в этом плане вопросов не было замечания возникающие при строительстве при несоответствии плана проекта фактическому строительству да мне приходилось взаимодействовать через проектировщиков. Что могу отметить от строительства бетонных конструкций красного апельсина. качество меня полностью устроило, замечания все были выдавались совершенно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 Значит, по, работы по строительству дома и взаимодействию с э, Романом Николаевичем, с Мариной, э, в принципе, э, положительно могу отозваться, поскольку э, вопросы э, решались довольно-таки быстро, профессионально. Но, тем не менее, были вопросы, которые не нашли свое отражение при изучении проекта. И в этом моя рекомендация «Красному апельсину» на будущее с будущими клиентами более качественно изучать ту проектную документацию, которая поступает, с тем, чтобы не возникало вопросов, что делать и за чей счет, если это не попало в смету. Хотя э, эти строительные мероприятия должны быть выполнены там по каким-то э, документам. Но, тем не менее, такие вопросы были, они все были решены э, с положительным э, сдвигом, и остановок строительства э, у нас не происходило. По э, строительству непосредственно... Э, Деревянных конструкций, уже крыши, кровли. В конечном итоге качество меня удовлетворило, но вместо заявленного месяца двух, вышли на четыре месяца. Таким образом, хоть я и планировал к июню получить дом, фактически получил его к августу-сентябрю. Но тем не менее качество прием, принятый мною дома меня устроило и в настоящее время продолжаю его строительство, в том числе и на освещение коммуникациями. Завышение стоимости строительства итоговой не произошло. Договорились ровно на ту сумму, которую, которая была при заключении договора. Вот. Но в ходе строительства надо отметить, что возникают дополнительные работы, которые связаны с пожеланиями клиента, то есть меня. Эти работы должен оплачивать я. Но есть работы, которые ведутся, общестроительные работы, которые забыли заложить представители «Красного апельсина». Эти работы, по моему мнению, должны были выполняться в счет э, предприятия. И мы э, об этом договорились. И таким образом э, некоторые работы были проведены по взаимозачету. Э, от меня были дополнительные работы выделены. Те работы, которые э, крапинозный апельсин э, по ошибке не осметил, но они должны были быть выполнены, мы взаимозачетом договорились и в итоговом соглашении по цене превышения ранее договоренной стоимости не было. Значит, по принятию решения по строительству, по срокам у меня решение созрело давно и в принципе я к нему шел, никак не повлияло внешние факторы на него. Но зная и видя, что идет удорожание строительных материалов, я попросил к работам поступить побыстрее «Красный апельсин» и, соответственно, закупить строительные материалы до их резкого подорожания. Ну, частично это было сделано предприятием. Частично нет, ну в этом а, потом у нас и был вопрос замены некоторых материалов а, в связи с их резким подражанием. Тут и я пошел навстречу красную песенку, ну и мне пошли навстречу в каких-то вопросах.